Владимира Семеновича песни Пришла пора достать из сундуков Наполнить ими интернет пресны И достучаться до зашоренных мозгов Протопи им мне панику под белому И я от белого света отвык Угорю я и мне угорелому Пар горячий развяжет язык С языком от пара развязанным Правду матку народу несу Чтоб отмыться от фейков навязанных и Я Высоцкого песни спою Владимира Семеновича песня Пришла пора достать из сундуков Украсить ими интернет пресный И достучаться до мозгов Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так И Если сразу не разберешь плохо или хорош если наш заклятый враг Братский сделал народ врагом Спровоцировал этот шаг За свободу мы любого порвем Владимира Семеновича песни Пришла пора достать из сундуков Наполнить ими интернет, пресс и достучаться до мозгов многие лета Всем, кто поет во сне, вся части света Могут лежать на дне все континенты Могут гореть в огне только все это Не по мне, мир на планете Это глобальный парус но кому-то захотелось идти назад За Россию, за мир сражаясь Мы победим, а иначе ад Владимира Семеновича песни Пришла пора достать из сундуков Наполнить ими интернет пресный И достучаться до зашоренных мозгов идет охота на волков идет охота на серых хищников матерых и щенков кричат загонщики и лают псы работы кровь на снегу ят на красные флажков идет охота на мозги идет охота быть жертвой запада народу не дадим! Зачем Высоцкого хриплю и не поймет, пусть кто-то, но верю я, мы победим.